Ну и показывать, зачем нужно инвестировать, я буду на примере двух студентов. Почему на примере двух студентов? Ну, во-первых, аудитория моего канала достаточно молодая. То есть, в основном меня смотрят школьники, как раз-таки те самые студенты. Во-вторых, заботиться о своем будущем нужно начинать с молоду, То есть, со студенчества, тем более во время студенчества и школы у вас вообще нет никаких обязательств. Вы должны просто ходить, сидеть, кого-то что-то делать. У вас есть огромное количество времени, когда вы можете заниматься своими проектами, развивать что-то, в принципе, как делал и я. И сейчас вы смотрите мое видео на моем YouTube-канале и вам это, надеюсь, интересно. Поэтому стоит всегда чем-то заниматься, и на примере студентов я вам покажу, зачем нужно инвестировать. Опять же, все это будет в цифрах, чтобы вам было более понятно, потому что деньги любят счет, и погнали. Есть студент Вася и Петя, они лучшие друзья, они поступили в университет, вместе живут в общежитии, потому что, ну, в другой город переехали из маленького города, и они первую сессию зимнюю закрыли с повышенной стипендии, то есть они закрыли ее на пятерке и у них повышенная стипендия. Также Вася и Петя занимаются подработками, расклеивают лист что-то подобное делают, и по итогу в месяц каждый из этих Вася и Петь зарабатывает по 15 тысяч рублей. Ну, как зарабатывать? Там прилетает повышенная стипендия и плюс подработки суммарно 15 тысяч рублей. Для тех людей, которые в комментариях начнут писать по типу того, да во время студенчества ничего нельзя делать, пожалуйста, вы смотрите мое видео на моем YouTube-канале. Я учусь на третьем курсе. Надеюсь, это вам, в принципе, покажет, что я делаю. А если вы считаете, что то, что я делаю, так то фигня, ну, это ваше дело. Так вот, Вася и Петя зарабатывают по 15 тысяч рублей, но при этом. Вася очень любит там потусоваться и так далее. В общем-то, он все деньги, которые зарабатывает, расходует на шоколадки, кушает в кафешках и так далее. Неважно, как он их расходует. Он просто каждый месяц тратит те деньги, которые зарабатывает. Знакомая история, очень знакомая. Я думаю, большинство из вас точно так же и делают. Он тратит все деньги и, по сути, в конце месяца он уже ждет поскорее, чтобы пришла новая стипендия, чтобы снова начать жить на полную катушку. В то время как Петя и его друг тоже самое... 15 тысяч рублей получает тратит чуть меньше то есть не ходит часто по клубам кушает дома в общежитии готовит сам себе еду в месяц тратит 12 тысяч рублей и при этом каждый месяц откладывает 3000 рублей ну по сути это не так тяжело по 100 рублей в день откладывать о чем у меня был в принципе очень много постов в телеграме так вот вася и петя учатся вместе закончили они университет вместе с красными дипломами получали по 15 тысяч рублей университет закончен то есть время тогда когда можно ничего не делать закончилось и теперь вася и петя попали в реальную жизнь. В реальную жизнь попали, у Васи оба нет жилья, потому что из общежития уже выселяют стипендии плюс подработки. Но ну, подработки есть, стипендии повышенные уже нет, потому что университет ты закончил. И по сути начинается реальная жизнь. Теперь мы переходим уже к реальной жизни, когда университет закончен. Ну, конечно, диплом дело такое, потому что, мне кажется, в современном мире можно зарабатывать спокойно и без него. Так вот, есть Вася, есть Петя. Они закончили университет. У Васи нет денег, поэтому он прыгнул на первую попавшуюся работу прыгнул он в пятерочку, там неважно, важно, Макдональдс. Зарплата у него 20 тысяч рублей. На жилье, жилье он снимает отдельно, там однушку где-нибудь на окраине города. Ну или, например, в моем городе можно в центре снять тоже однушку, даже двушку за такую стоимость. Так вот, снимает он жилье за 10 тысяч рублей в месяц. То есть, это коммуналка плюс аренда жилья. И по итогу в месяц у него остается на расходы 10 тысяч рублей. То есть, вы заметили, как у Васи резко упали доходы в месяц, которые он может потратить на себя, потратить на одежду, на еду и так далее. При этом, Вася... Уже 100% не будет задумываться о каких-то инвестициях, потому что он говорит, да вот я сейчас даже меньше стал зарабатывать, чем в университете, у меня было денег свободных, поэтому о каких инвестициях я сейчас выживаю, жизнь тяжелая. У него 0 капитала, 0 инвестиций, и он продолжает жизнь вот так вот. То есть 10 тысяч рублей, он тратит их все. В то время как Петя, имея ну, те отложенные деньги во время университета, которые он кладывал со стипендий, подработки по 3000 рублей в месяц, у него есть деньги. Если мы откроем с вами калькулятор вкладов, который где-то потерялся. Вот он. Если мы с вами откроем калькулятор вкладов, который я перед этим посчитал, то мы с вами обнаружим, что 176 тысяч рублей при годовой процентной ставке 10% Вася скопил. Но ну, опять же, не Вася, а Петя. Петя скопил такую сумму, кто-то скажет 10% годовых, ну, невозможно. На самом деле, сейчас облигации под 15% годовых огромное количество, поэтому 10% годовых спокойно такую доходность можно иметь. При этом я не беру в какие-то расчеты то, что там этот Петя может перепродавать какие-то вещи, зарабатывать на другом и получать неплохие деньги в сложенных средствах. Нет, Петя просто консервативный инвестор, он все эти 4 года откладывал в облигации, в акции и реинвестировал. То есть получается, что он вложил всего 141 тысячу рублей за 4 года и начислилось ему процентов 32 тысячи. Смотрите, уже заметная сумма 176 тысяч. Она помогла Пете не прыгать на первую попавшуюся работу, у него есть в кармане деньги, он снял себе жилье и начал просто спокойно искать себе работу. То есть он искал, искал, ходил на собеседование и по итогу нашел себе работу с зарплатой 25 тысяч в новой какой-то развивающейся компании, неважно, и стал получать 25 тысяч. Или, возможно, за 4 года он создал свой проект, который ему генерирует этот доход. Потому что зачастую те люди, которые занимаются инвестициями, они очень часто создают свои какие-то проекты. Так вот, ну, получать он стал 25 тысяч рублей в месяц, а теперь смотрите, у Васи упал доходы, то есть он не может, ну, упали, точнее, до доходы, в плане того, что на жилье стал тратиться 10 тысяч, а на себя осталось 10 тысяч, когда раньше он тратил 15. В то время как Петя имеет зарплату 25 тысяч, тратит точно такую же сумму на жилье, у него точно такие же расходы, как в университете, 12 тысяч рублей, и инвестирует он точно так же по 3 тысячи рублей, и, конечно же, немного денег он потратил на то, чтобы найти работу, кушать и отставить. 170 тысяч, у него осталось 150 после того, как он нашел работу с зарплатой 25 тысяч. Согласитесь, уже существенно, то есть на втором этапе жизни после студенчества выигрывает человек, который инвестирует, потому что человек имеет капитал у себя за спиной, и он может не торопиться, не прыгать на первую попавшуюся работу, и как вы понимаете, если на первом этапе жизни, после университета, если, конечно, кто-то в университет пойдет, есть такое вот различие в жизни, то вы понимаете, что дальше будет различие-то только увеличиваться. Поэтому я рассказал вам просто на примере для для студентов что уже сейчас нужно начинать что-то делать видео о том по про пользу высшего образования наверное тоже скоро выпущу потому что у меня у самого с этим связано очень много вопросов поэтому народ вот на простом примере зачем нужно инвестировать деньги просто и банально понятно зачем пожалуйста, на втором этапе жизни после студенчества, ну или на первом этапе, если мы не берем студенчество как первый, у вас уже выигрыш по сравнению с теми, кто не инвестирует. Я не говорю уже про то, что семью, там, квартиру покупать, какие-то ипотеки брать, в то время как у Вася возьмет там без первоначального взноса ипотеку, без каких-то там привилегий, потому что будут платить дикие проценты, в то время как Петя первоначальный взнос вложит, меньше будет платить в месяц, и то, если Петя, например, консервативный инвестор, а если он какой-нибудь активный инвестор, который там очень хорошо перепродает, так далее. Может, он уже на квартиру после студенчества накопит. Есть и такие люди. Просто понимаете, та система, которая которой вас приучают сейчас, к которой жили ваши родители, она уже не работает. И люди, которые работают всю жизнь на работе, они, как вы понимаете, не сильно то и богатые, потому что они не откладывают ничего. Я не говорю к тому, что не нужно работать. Нужно работать и откладывать, потому что ваша пенсии и вообще ваша старость в ваших руках. Вот такой вот длинный ролик получился. Надеюсь, он был вам интересен, полезен. Я уверен, есть один человек, какой который напишет, а какой-то школьник ничего не понимает и рассказывает. Ну ладно, с вами был я, надеюсь, это видео было вам интересно, полезно, напишите в комментариях свое мнение, удачи и пока.